Привет, меня зовут Юрий Былков, я художник-ювелир из Санкт-Петербурга. Украшениями я занимаюсь уже больше 20 лет. И сейчас я готовлю электронную книжку, которая будет распространяться бесплатно о том, как сделано 20 моих украшений. Книга будет в виде комикса, много картинок, мало текста. Просматривая картинки, можно сложить представление о том, как сделано то или иное украшение. Сейчас... Работа проделана наполовину. И текущую версию книжки уже можно скачать у меня на сайте. В дальнейшем книжка будет переведена на английский язык. В последней версии книги можно найти описание вот этих украшений. Я нахожусь у себя в мастерской. И сейчас я сделаю одно украшение из моей книги. Это будет вот это кольцо. Кольцо корни. Делаю внутреннюю часть кольца из деревяшки приступаю к изготовлению части, которая состоит из титановой проволоки. Для этого я беру титановую проволоку и хаотично скручиваю ее. Чтобы проволока стала более компактной, я ее нагрею до красна и отформую. Приступаю к изготовлению опалубки. Я сгибаю наружную форму моего кольца. Сейчас в моем кольце здесь много пустот. Чтобы эти пустоты не залились расплавленным серебром, я сюда затолкаю плотно бумагу, обычную салфетку. Теперь мою заготовку я зажимаю между двух пластин с помощью струбцины. Опал готова. Можно заливать серебром. Готово. Стужаю в воде. Форма остудил в воде, теперь можно ее открывать. И вот что получилось. Серебро заполнило дырки между металлом. И теперь надо выбить деревяшку из своего гнезда. Я положу мою заготовку таким образом, чтобы... Под деревяшкой оказалась пустота. И стержнем ее выбью оттуда молотком. Выколочу просто. Вот. вот что получается. Вот. Теперь... Нужно сделать подпись. Теперь с помощью карщетки я уберу всякие острые колючки. Кольцо готово. Данная технология позволяет делать кольца очень похожие, но абсолютно одинаковые кольца сделать невозможно. Это одновременно и недостаток, и преимущество данной технологии. Что ж, желаю удачи в работе, увидимся!